Прежде чем перейти к теме, приглашаю вас в мой Инстаграм и Телеграм-канал, где я размещаю информацию в текстовом формате, публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из Ютуба. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Итак, затмение — это определенное взаимодействие Луны и Солнца, периодически происходящее неподалеку от лунных узлов. 19 ноября полнолуние, оно же частное лунное затмение в 28 восьмом градусе Тельца, на северном узле в 1103 по киевскому времени открывает коридор затмений который закончится полным солнечным затмением 4 декабря лунное затмение это противостояние солнца и луны участие в этом процессе лунных узлов показывает особую кармичность и неотвратимость событий северный узел это вектор развития характеризует будущее поэтому все что происходит вблизи лунного затмения 19 ноября окажется судьбоносным для многих людей это затмение как ледокол прокладывающий путь вперед затмение на северном узле дает возможность для будущего поддерживает сам принцип жизни облегчает процесс перезагрузки лунные затмения подходят для завершения устранения препятствий и привлечения в жизнь материальных благ для улучшения здоровья отказа от вредных привычек символически можно назвать освобождение закрывайте неактуальные темы не тяните их в будущее оставьте старые устаревшие методы и применяйте новые это будет наилучшая проработка лунного затмения избавляйтесь от ненужных связей отношений которые терзают душу от всего что делает вас зависимым человеком на уровне души и разрушают изнутри опустошает внутренне по взаимодействию транзитных затмений с натальной картой можно определить насколько значимым для людей будет ближайшие полгода если у вас в двадцать восьмом 29 градусах тельца есть планеты или куспиды домов фиктивные точки то влияние на вас будет огромным в любом случае Лунное затмение – это затмение души, попадает в какой-то натальный дом, отвечающий за ту или иную сферу жизни. Кого интересует период затмений и его влияние на вас, можете заказать у меня личную консультацию минут на 30-40, стоимость минимальная. Контакты на главной странице и под видео. Сезон затмений формирует фон событий на ближайшие полгода, то есть до следующего сезона затмений. Лунным затмением 19 ноября управляет Венера, которая в гармоничном аспекте с Ретро Ураном, что очень обнадеживает. Все знают, что в коридор затмений поднимаются кармические темы, которые приносят переживания, сомнения. Но если осознанно подходить к ситуации, не пытаться уйти от решения сложных вопросов, то результат может быть положительный. Кармические узлы развязаны внесена ясность партнерские отношения а финансовые дела улажены взаимная рецепция уран-венера поможет быстрее адаптироваться к новым условиям посмотрите пожалуйста видео о транзите венеры по козерогу этот транзит связан с затмениями осень-зима 2021 года Люди, долго и напряженно работающие, смогут извлечь финансовую выгоду, получить шанс изменить свою жизнь к лучшему, сделать качественную перезагрузку. Но для этого нужно не бояться смотреть с оптимизмом в будущее. Не бойтесь обновляться, начинать многое с чистого листа. Лунное затмение в знаке земной стихии в Тельце очень сильное, так как управитель этого затмения в знаке Козерога. Который также относится к стихии Земли. Слишком реально, очевидно и ощутимо его влияние. Здесь нет подводных камней или хождения вокруг да около, все как на ладони. Поэтому и пройти этот коридор затмений будет не очень сложно, так как понятно, где соломку подстелить. В периоды затмений происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время отлично подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. Затмения повторяются в том же градусе зодиака каждые 19 лет. А каждые 18 лет происходит затмение одной серии Сараса. Затмение этого сезона относится к серии Сараса 5С. Это радостное, счастливое семейство. Включает общий позитивный фон на ближайшие 6 месяцев. Этот период будет связан с получением ценного опыта, хорошими новостями, развитием и расширением. Вспомните, что происходило с вами 18-19 лет назад. Конец 2003 года, начало 2004. Если смотреть в мировых масштабах, это был благоприятный период. Закончились сложные 90-е начался активный рост экономики развивались международные отношения если точнее предыдущий сезон затмений серии сараса 5 с был с 9 по 23 ноября 2003 года темы затмений того периода могут стать частью текущей истории эффект затмений Обычно длится около 6 месяцев до следующего сезона затмений, но влияние темы, события, начатые в период, длятся достаточно долго и могут развиваться даже в течение многих лет до следующего сезона затмений этой же серии Сараса. 20 ноября Меркурий формирует квадратуру с Юпитером. Точный аспект ночью в начале суток 21 ноября. В эти два дня возникают трудности со сбором и обработкой информации, которая часто воспринимается с искажениями. Люди недовольны собой, своим уровнем знаний. Появляется стремление расширить свой кругозор, и у многих это получается. 21 ноября Меркурий в секстиле с Плутоном. Вселенная открывает возможности, направляет учителей, помощников. Если у вас чистые помыслы, и вы хотите на кого-то повлиять, помочь, вы сможете воздействовать на этого человека, при этом показывая реальные примеры других людей. Отличная проработка затмений может быть связана с расширением кругозора, получением новых знаний. Знак Тельца, в котором лунное затмение 19 ноября, характеризует материальные ценности. А знак Стрельца, в котором солнечное затмение 4 декабря, показывает нам не менее важные духовные ценности. В этот коридор затмений важно найти баланс между материальным и духовным, осознать то, что именно самопознание, расширение мировоззрения, духовное развитие предшествуют личностному росту и социальному успеху. 22 ноября Солнце входит в знак Стрельца в 4.33 по киевскому времени. С этого дня внешняя атмосфера, психологическая обстановка значительно улучшается. Происходит больше счастливых событий. Появляется уверенность в своих силах. Оптимизм и высокая искренность способствуют успеху и везению. 24 ноября в 17.36 Меркурий входит в знак Стрельца и соединяется с Южным узлом активизируются кармические связи но этот день может стать временем выхода из кармического лабиринта обнаруживаются причины которые блокируют или сдерживают любые проявления во взаимоотношениях это может привести к сильному разочарованию может присутствовать чувство предопределенности люди обнаруживают что они вовлечены в события касающиеся взаимоотношений которые выходят за пределы их контроля. Возможно, также неожиданное желание завершить взаимоотношения. Приходит осознание, что все сложные ситуации, касающиеся партнерства, денежной сферы, обусловлены незрелостью, отсутствием опыта и, как следствие, привязками к другим людям и ситуациям, в которых теряется собственная индивидуальность. Многие поймут разумом, что существующие личные или деловые отношения ни к чему не приведут. Но если до коридора затмений, усилием воли люди отгоняют подобные мысли, то сейчас, в конце ноября, смогут завершить токсичные отношения с благодарностью за полученный опыт. Такие отношения легко определить. Это тогда, когда есть интерес и притяжение, но здравомыслие теряется. И именно в коридор затмений нужно заканчивать то, что не приносит счастья, а лишь создает его иллюзию. Когда говорят «вместе сложно, но и поразнь невозможно», так это как раз про карму. В таких отношениях люди незрелые, живут в ожидании того, что партнер изменится, часто идеализируют друг друга. Страх одиночества заставляет многих терпеть унижение. Мириться с поступками партнера, который бы личность осознанная и независимая, то есть зрелая, никогда бы не приняла. Да, в коридор затмений из подсознания поднимаются страхи, выявляются слабости, но столкнувшись с ними лицом к лицу, гораздо проще их осознать и избавиться. 26 ноября – срединная точка между затмениями. Транзитная Луна строит квадратуру к лунному затмению в Тельце. День непредсказуемых событий, явлений, процессов. Постарайтесь анализировать факты и систематизировать материал. Но будьте готовы к тому, что все запланированное на этот день произойдет совсем не так, как ожидалось. Будьте очень осторожны. По возможности останьтесь дома. Подумайте о фундаментальных вещах. Обстоятельства этого дня заставят многих людей поменять свои взгляды. С 28 ноября Нептун переходит в фазу стационарности на неделю. Венера в секстере с Марсом. День иллюзий, но таких приятных, расслабляющих. Для творческих личностей, преподавателей, лекторов, общественных деятелей ближайшая неделя окажется плодотворной. Также для презентации, запуска рекламы вполне подходящий период. Это время романтики, творческих идей, гармонии. Но все, что произойдет в ближайшие дни, впоследствии будет пересмотрено и изменено. Главное, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. 29 ноября Марс в гармоничном аспекте со стационарным Нептуном. Тенденции предыдущего дня продолжаются. Солнце в соединении с Меркурием в Стрельце. В целом благоприятный день. Но при этом не стоит забывать, что все еще коридор затмений. Поэтому старайтесь реально смотреть на вещи и предлагаемые перспективы. 30 ноября Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном, а Венера в гармонии со стационарным Нептуном. Аспекты помогают реализоваться интеллектуальному, творческому и организаторскому потенциалу. В период затмений планетарные энергии сегодняшнего дня сглаживают общий напряженный фон, способствуют решению текущих задач. Знания усваиваются быстрее, успешно решаются вопросы, связанные с документами, сертификацией, допусками, разрешительными бумагами. Успех в работе и учебе возможен, если вы никуда не торопитесь и все раскладываете по полочкам. Также 30 ноября формируется секстиль Солнца с Сатурном. Точный аспект 1 декабря, накануне солнечного затмения. Особенно хороший показатель, способствующий конструктивным трансформациям. Оба затмения этого сезона случаются в положительных гармоничных знаках, в тельце и в стрельце. Поэтому большинство событий не будут столь тяжелыми, как это может быть, например, при активных знаках скорпиона, водолея, козерога. Но все же не стоит расслабляться. В той или иной степени влияние затмений заставит задуматься о насущном особенно почувствуют энергии этого коридора затмений тельцы и стрельцы чуть в меньшей степени скорпионы и близнецы противоположные к знакам в которых затмение Раки и львы всегда очень чувствительны к затмениям так как в этом процессе участвуют их правители луна и солнце соответственно В вовне солнце в экзальтации в тельце луна в экзальтации поэтому люди с таким положением светил также пройдут важный период трансформации. Затмение это не значит плохо. Затмения важны, требуют ответственности, осознанного, здравого, подхода к любой ситуации. Не допускается беспечность, эгоистичное поведение, попытки обмануть, использовать других в своих интересах. Подобные поступки неизменно приводят к отягощению кармы, а расплата может быть очень болезненной впоследствии. Кто родился в коридор затмений, в новолуние или полнолуние, любые затмения чувствует очень сильно, больше, чем кто-либо другой. Индивидуально влияние затмений можно разобрать на личной консультации, у кого есть такая потребность, мои контакты на главной странице канала и под видео. А общую информацию о затмениях, их влияние на отношения в мировом пространстве я озвучиваю в этом видео. Многие знают, что Марс, планета активности, жизненных сил, энергии, движется по Скорпиону, знак, противоположный Тельцу, в котором лунное затмение 19 ноября. Все дестабилизирующие события этого сезона затмений будут связаны с расчисткой жизненного пространства от старых форм, прежних условий и уровней стабильности. Это важнейшее и необходимое условие на пути развития. И, к сожалению, чем меньше человек с этим согласен, тем более убедительные доказательства этого приводит окружающая среда. В событиях и обстоятельствах этого периода будут отражаться те внутренние причины, по которым человек не может перейти туда, где хотел бы оказаться. Это самые глубокие страхи, самые устойчивые, ограничивающие шаблоны и представления об этом мире. Именно поэтому кризисные события в период затмений — Столкновение с тем, чего не хотелось бы видеть, станут прекрасной возможностью понять, осознать и трансформировать те самые глубинные причины, которые удерживают там, где некомфортно и не позволяют оказаться там, где хотелось бы находиться. Постепенно приближаемся к полному солнечному затмению в Стрельце на Южном узле 4 декабря в 9.33 по киевскому времени. В лунное затмение разум подавляет чувства а в солнечное затмение наоборот чувства преобладают над разумом солнечное затмение это затмение духа всегда происходит в новолуние вблизи лунного узла поэтому и обладает огромной энергией по сравнению с обычным новолунием астрологическими тем терминами новолуние это соединение солнца и луны то есть оба светила в одном и том же градусе солнечное затмение всегда в интересах будущего дает новые возможности если конечно хорошо поработал над собой избавился от внутренних блоков в лунное затмение 19 ноября символически солнечное затмение это приобретение с этого момента открывается новый цикл. Более того, новолуние, оно же солнечное затмение, происходит в оптимистичном знаке Стрельца. С этого момента Луна растет, поэтому с 5 декабря начинается благоприятный период для определения ориентиров на будущий год. В начале декабря изменения произойдут в жизни каждого человека. Многие почувствуют, что после периода тягот и сложных обстоятельств наконец-то обретают свободу. А на первый план выходят вопросы, связанные с расширением по всем жизненным сферам. Солнечное затмение 4 декабря поможет в поиске жизненной миссии, но для этого необходимо понимать значение противоположных взглядов и мнений, и то, что истина рождается в единстве и борьбе противоположностей. Это помогает формировать мировоззрение, основанное на сбалансированном сочетании духовных и практических аспектов жизни. Как я уже говорила, сезон затмений «Осень-зима 2021» относится к счастливой серии «Сараса 5С». Сразу же после окончания сезона затмений люди станут более открыты к новым концепциям и идеям. Общественное сознание поменяется в лучшую сторону. Позитивнее будут восприниматься и осознаваться имеющиеся ресурсы, общественные настроения. Оптимистичный взгляд на мир, позитивный внутренний настрой облегчает процесс обновления в этот коридор затмений. Энергичность и жизнерадостность будет способствовать преодолению многих препятствий. Это поможет эффективно использовать все предоставляемые возможности. Любая инициатива вырваться вперед будет благоприятной.